Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на вводном уроке мини-тренинга «Как сделать эффективную рекламную рассылку в Вайбере в декабре 2015 года». Этот курс записывается благодаря помощи и поддержке SPS сети Pro. Весь софт, все базы, методика работы была передана техподдержкой First Pro за что ему отдельное большое человеческое спасибо Итак, друзья почему после тренинга по скайпу где я рассказал методику работы без бана дал все необходимое программное обеспечение для парсинга, рассылки по скайпу я записываю мини тренинг по вайберу и в ближайшее время опять же совместно с техподдержкой SPST сети Pro мы запишем тренинг по рассылке WhatsApp. почему почему именно мобильные мессенджеры тут все очень просто если вы обратите внимание чем занимается активная часть населения в том же транспорте вы увидите что у людей в руках мобильные я сейчас конечно это телефоны да но лет 10 назад это назвали бы каким-то там суперкомпьютером мощным то есть люди сидят с телефонами и естественно сидят в интернете то есть объем мобильного трафика даже сейчас когда не все районы даже в крупных городах покрыты 4g количество мобильного трафика с каждым днем растет и перспектива именно за мобильным трафиком то есть мы живем век мобильного интернета поэтому не использовать мобильный трафик это ну, достаточно глупо это первая и основная причина но ну, а если вы посмотрите на сам вайбер вот на всю вот эту вот красоту вы поймете, что ну, это очень интересно, мало того, что это перспективно. Конечно, вернуться после ну, графического интерфейса Viber а, э, к текстовому интерфейсу Skype, а, но это все равно, что из графической оболочки Windows вернуться э, командной строке MS-DOS. То есть Viber это интересно, и Viber, естественно, это перспективно. Но ну, а если говорить о рекламных целях, то обратите внимание, какое количество людей э, сидит, не нравится мне это слово, но подписано на паблике Вайбера, чаты Вайбера. Обратите внимание, здесь 99 тысяч людей Здесь 134 тысячи людей, здесь 90 с лишним тысяч людей. Но самое главное, что это не просто люди, которые числятся в этом паблике. Это люди, которые тут что-то пишут, люди, которые читают то, что написано в паблике. Вот кто-то может сказать, что в группах ВКонтакте значительно больше людей, но. Ответьте себе на вопрос, читается ли информация в большинстве групп ВКонтакта. Вы сами, скорее всего, находитесь в десятках групп ВКонтакте, когда вы последний раз что-то там читали. Скорее всего, нет. А здесь ведется активное обсуждение. Но еще один немаловажный момент, это то, что, конечно, рекламы, я имею в виду спам рекламы по вайберу, и раньше было, если сравнивать с тем же самым скайпом, относительно немного. Ну а сейчас ее еще количество значительно уменьшится. Ну вот такое вступление о вайбере и о мобильном трафике. Надеюсь, я вас немножко заинтересовал. Значит, что будет в этом курсе? В этом курсе я расскажу вам, как создать канал Вайбера. Кто занимался Ютубом, наверное, при слове канал, что-то там в душе строгнется. Я вам покажу два способа, как зарегистрировать канал. Один, такой более громоздкий, Второй, более простой и быстрый способ создания. Почему показываю два способа? Дело в том, что первый и второй они используют эмуляторы. Ну, а эти программы эмуляторы, не скажу, что очень придирчивы к программному обеспечению, но есть вероятность того, что они у вас работать не будут. Какие-то Какой-то из вариантов работать не будет. Только поэтому я вам даю два с запасом. Но если у вас как я говорю, чистый компьютер, на котором недавно переустановлена операционная система, то однозначно будет работать и первый, и второй. Значит, я вот тестировал все это на компьютере с процессором Corel i7, объем оперативки 8 гигабайт, и стоит 7 Windows. Я не буду в этом курсе рассказывать вам о интерфейсе Viber, вот о всех этих менюшках, как что-то настраивать в вайбере и так далее. Потому что этот курс в первую очередь о рассылках, а не о самом вайбере. То есть если вас это зацепит, ну, точно так же как меня, то однозначно вот, всю информацию о менюшках вайбера, как с ним работать, вы найдете в открытом доступе. Вот, возможно, к этому курсу я буду дописывать еще дополнения по появлению свободного времени у меня вайбер стоит на телефоне и какой то информация однозначно с вами делиться но еще раз повторю здесь нет ничего сложного и все есть в открытом доступе о самой этой программе я вам покажу как установить на ваш компьютер программу рассылщик по вайберу это программное обеспечение стоит денег причем хороших денег не хочу даже называть, чтобы вас не травмировать. Вот, на это программное обеспечение передано Fiosprom, как я уже говорил, безвозмездно. За что им отдельное спасибо. Также я вам покажу, как на ваш компьютер установить э, Viber для десктопа или для вашего персонального компьютера. Для того, чтобы делать рассылку или проходить этот тренинг, вам не потребуется какой-то мобильный телефон, наворочены не потребуются никаких других гаджетов то есть все мы будем с вами делать на вашем персональном компьютере Значит, в этом тренинге я не буду вам рассказывать о том как добывать контакты для вайбера я не буду говорить о том как их проверять я даже не буду рассказывать вам о программах которые фильтруют контакты. Опять же, только потому, что Фёспром, техподдержка Фёспрома передала мне базу уже проверенных, отфильтрованных вайбер-контактов. И частью этой базы я с вами поделюсь. Опять же, для того, чтобы вы не тратили время на эту трудоемкую, очень трудоемкую работу. Кто проходил тренинг по скайпу, я говорил, что даже если вы будете парсить контакты из групп ВК, это все равно долго. Потом еще их придется проверять. Для того, чтобы вы не тратили время, я вам сразу уже дам готовую базу, по которой вы можете делать рассылку. Это будет в нашем тренинге. значит Тренинг не будет продаваться. Я подчеркиваю, этот тренинг продавать я не буду. Опять же, по причине того, что не знаю, во сколько его ценить, потому что программное обеспечение реально дорогое. И брать за него... Вот эту вот сумму, получив его бесплатно, я не буду. Значит, для кого этот тренинг будет доступен? Для тех, кто проходит обучение в нашем тренинговом центре, кто оплатил полный пакет. И также этот тренинг будет доступен бесплатно для моих рефералов FirstPro. Если вы зарегистрировались по моей реферальной ссылке, если вы работаете, то есть показали реальные результаты, то есть по вашей реферальной ссылке а есть переходы, но ну, хотя бы 500 переходов вы получили, то этот тренинг я вам дам бесплатно, как еще один источник трафика. Вот на этом такие хорошие новости заканчиваются. Теперь не скажу, что плохие новости, потому что считаю, что трудности это просто варианты, объективная информация о вайбере на декабрь 2015 года То есть, почему я назвал именно рассылка в декабре 2015 года дело в том что сейчас вайбер внес жесткие ограничения вот если полтора года назад вы могли с одного канала вайбере отправлять порядка двух сообщений за сутки и все было нормально вот когда мы покупали программное обеспечение для рассылки по Viber, это было где-то полгода назад. То есть у меня другая программа, но техподдержка FirstProm, то есть ребята, которые профессионально занимаются рассылками, они сказали, что эта программа не актуальна. Но мы ее покупали где-то полгода назад, покупали за 8000 Вот видите, вам примерно озвучил, сколько это стоит. Тогда ограничения были в 500 сообщений за сутки. Сейчас ограничено 30 сообщениями в сутки, то есть больше 30 сообщений с одного канала вы отправить не можете. Поэтому для того, чтобы выйти на какие-то объемы, вам необходимо зарегистрировать и разместить в своем рассылщике по Вайберу, ну, порядка, наверное, тысячи каналов. Вот тогда вы получите такой вот объем, после которого можно ожидать какие-то действия, покупки ваших продуктов. Но как вы видите регистрируются каналы достаточно долго. Я не скажу, что это ужасная новость. Нет, я бы даже сказал, что во всем нужно видеть хорошее. То есть благодаря тому, что вот такие жесткие ограничения по количеству рассылок, большинство людей, которые раньше профессионально занимались рассылками по Вайберу, теперь на Вайбере поставили крест. Но из-за вот такого ограничения поэтому количество спама естественно сократится и ваши рекламные сообщения которые вы будете рассылать эффективность от них еще по моему мнению еще больше увеличится то есть конкуренция будет небольшая среди рассылщиков вторая новость которая тоже мягко говоря не является хорошей это то что если вы сейчас свое сообщение, которое вы рассылаете, будете вставлять ссылку, то она не будет кликабельная. Вот это, конечно, приводит к тому, что легким движением руки люди не перейдут на ваш продажник и не увидят, что вы там рекламируете. Но тоже не считаю это чем-то ужасным, потому что если вы вот проходите тренинг по партнеркам, когда я рассказывал о том, как лучше зарегистрировать домен, и я давал рекомендацию, что, ребята, не придумывайте какие-то длинные имена, короткое запоминающее имя, и лучше там в конце еще использовать какие-то циферки. То есть три буковки и две циферки. Все. Вот если ваше сообщение привлекло внимание, то большая вероятность того, что люди такой домен наберут и перейдут по нему. Либо, если вы, как я, заинтересованы в первую очередь в телефонных звонках, вы оставляете в своем сообщении номер телефона, и опять же, большая вероятность того, что вам перезвонят. Занимаюсь вайбером по одной причине, потому что, опять же, благодаря FUSPROM у меня есть вайберы Воронежа. Вот, и все, что мне нужно делать, это рекламировать свой э, бизнес, который у меня привязан к земле именно среди, людей которые проживают в Воронеже и эффективность от этой рекламы будет велика опять же потому что людей которые спамят по вайберу ну, в Воронеже не так уж и много третье о чем вы должны знать прежде чем начать смотреть другие уроки по вайберу вы должны э, понимать следующее что для того чтобы пройти этот тренинг для того чтобы получить какой то результат вам потребуются денежные вложения. Хоть я и сказал, что вам не придется платить за этот тренинг, да, платить за программное обеспечение, все равно вам потребуются так называемые накладные расходы. В чем они будут заключаться? Они будут заключаться в следующем, что вам придется покупать виртуальные номера для регистрации каналов. Это первая трата. И в зависимости от того, какое количество вы хотите купить, сумма денег будет у всех разная. Вторая трата. Вам однозначно придется покупать лучше, конечно, виртуальный сервер, чтобы программа рассылщик работала на нем. Либо, если у вас есть два компьютера, использовать один компьютер именно для рассылки и управлять им удаленно. Но я тоже все это расскажу. Либо, если вы не хотите покупать виртуальный сервер, а с моей точки зрения это лучшее решение, вам придется оплачивать какой-то VPN доступ, то есть доступ, который меняет адреса вашего компьютера. Причем делает это легко и просто одним нажатием мышки. Вот это тоже от вас потребует вложений. На этом... Информация о Вайбере на декабрь 2015 года у меня вся. Оценивайте, трезво оценивайте, хотите ли вы этим заниматься. И если вы все-таки точно так же, как я, решили использовать Вайбер, то, пожалуйста, под этим видео пишите свой отчет. Напишите, да, я буду использовать Вайбер. И напишите, для каких целей, что вы хотите получить от рекламы, на рассылках по вайберу как только вы опубликуете свой отчет вам автоматически на почту придет ссылка на следующий ваш урок если вы проходите этот тренинг на платформе джаз если письмо по каким то причинам не попадет вам в папочку входящие это очень часто получается поищите его в папочке спам нажмите не спам и все остальные письма вам будут приходить в папочку входящий итак друзья я считаю, что Viber это вообще очень круто, это модно, это стильно и это перспективно. Поэтому использовать я его лично буду, ну а вы принимаете свое решение. Еще раз большое спасибо техподдержке из PST First Pro за их помощь и бесценные консультации. Не прощаюсь.